Всем большой привет! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. С вами Виктория. Сегодня у нас еще один рецепт кексов. Готовим кексы брауни или, как их еще называют, шоколадные маффины. Посмотрите, какие красивые, пышные получаются эти кексы. Вот с такими оригинальными трещинками и с насыщенным, приятным шоколадным вкусом и цветом. Для тех, кто сидит на диете, сахар можно вообще не добавлять или регулировать по вкусу. Готовится все просто, быстро. Это отличный рецепт выпечки к чаю на скорую руку. Для тех, кто еще не подписан на мой канал, приглашаю подписаться. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Готовятся кексы брауни без молока. Для приготовления нам понадобится темный шоколад, 2 яйца, сливочное масло, коричневый сахар, можно использовать обычный, щепотка соли, разрыхлитель, мука и я добавлю еще немного орехового масла, но это по желанию. В низку отправляем 120 грамм сливочного масла и 120 грамм шоколада. Шоколад с маслом нам нужно растопить. Это можно делать на водяной бане, либо короткими импульсами по 30 секунд в микроволновой печи. Шоколад со сливочным маслом хорошо перемешиваем до однородности и отставляем, путь шоколад немного остынет. Далее в миску отправляю 2 яйца и 80 грамм коричневого сахара и взбиваем миксером в белую пышную массу. Чуть не забыла, также нужно добавить для сбалансирования вкуса щепотку соли. Затем просеиваем 120 грамм муки и одну чайную ложку разрыхлителя. Шоколад с маслом у меня остыли до комнатной температуры. Добавляю их во взбитые с сахаром яйца. И недолго перемешиваю миксером. Также я сюда добавлю 2 столовые ложки орехового масла, еще раз перемешаю и добавлю муку с разрыхлителем. Сначала перемешаю выключенным миксером, чтобы никуда ничего не разлеталось и затем перемешаю все до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. В самом конце добавляю 50 грамм нарубленного шоколада при желании можно также добавить немного орехов вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто далее подготавливаем формочки я буду использовать силиконовые формочки в которые я вставлю бумажные капсулы и наполняем тестом формочки примерно на 3 четвертые части Заправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Кексы у меня запекались 25 минут. Проверяю их деревянной шпажкой. Я советую проверять шпажкой с краю. Вот здесь она должна быть сухой. А посередине шпашка, конечно, остается немного влажноватой. Вот так, посмотрите. Это нормально, не пугайтесь. Кексы называются брауни не зря. А потому что внутри они немного такие влажноватые. При остывании эта влажность немного испарится. И получатся они такие очень сочные, шоколадные вкусные. Готовые кексы достаем из формочки чтобы они у нас остывали либо на решетке, либо на кухонном полотенце. Друзья, посмотрите, какое чудо у нас получилось. Такие кексы получаются с трещинками. Это нормально. Так и должно быть. Значит, мы все приготовили правильно. Получается очень-очень вкусно. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам удачной выпечки. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.